Привет, мужики! Заранее извиняюсь, ролик без вебки, но последнее время я очень много видео с вебкой отснял, и сейчас, можно сказать, от нее отдыхаю. Тем не менее, этот ролик не перестает быть жестким, даже учитывая то, что веб-камеры в нем нет. На балансе 83 тысячи рублей, и, как я говорил в прошлом ролике, сегодня будет апгрейд на Dragon Lore. Их здесь два. Один, который стоит 7777, ну округлим, да, 777 тысяч рублей, кстати, очень красивое число, как ни странно. И второе, ну вот, ну такое не очень, понимаешь, за 230 тысяч. Естественно, ну, апгрейдить Dragon Lore за 7777, это не самая лучшая идея, учитывая, что на балансе 83к. А вот уже до Dragon Lore за 230 тысяч... 000 дойти вполне реально поэтому будем пробовать пытаться и перед этим роликом но ну, не могу свои промики не прорекламировать я с этого зарабатываю конечно ссылок никаких не будет но тем не менее кто будет пополнять есть промики от grr от grr и от вот этот самый классный промик на 40 процентов вот забираете и я с этого зарабатываю ничего не скрываю ну короче вот он на 40 процентов огромное спасибо всем кто использует помимо лайка для меня вот это знаешь самая бомбезная поддержка я не знаю единственное Давай мы откроем кейсы, я обычно как делаю, иду на апгрейды и стараюсь именно апгрейдами. Сегодня стратегия поменяется кардинально, мы зафигачим сначала кейсы, после этого посмотрим, уже будем делать, собственно, апгрейды. А хотел открыть в этом ролике, в принципе, что я и сделал вейпан кейс, достаточно дорогой, сейчас в кейске кейс и, кстати, три ножа. Но кейс-то нифига не дешевый. А, найс, это хорошо! Это 53 куска. 109 тысяч есть, если мы прямо сейчас будем делать апгрейд на Dragon Lore, да, допустим, используем баланс, да не допустим, мы, в принципе, используем. Это 43%. Если получится, все-таки сейчас хотелось бы этот процент увеличить. Уповать на удачи бессмысленно, потому что все-таки это алгоритмы. Если получится, то будет круто. Не забываем, что мы на аккаунте ютубера играем, поэтому просто рассчитываем и надеемся, что сейчас окупаемся, да, это трехминутный ролик и заходит Dragon Lore, но это будет Идеально. Конечно, в, при самом лучшем исходе... Ой-ой-ой-ой. Так, поток информации. 22 тысячи есть. 7. Ой, хорошо. Вот это хорошо. Но, с одной-то стороны, это хорошо. Но, блин. Кстати, мы в ноль ушли. Ничего особо хорошего. Но если сейчас будет дропаться с кейсов, потом просто шансы на апгрейдах скажут соломолекум и, собственно, уйдут а, в закат. Поэтому, блин, конечно, круто, что... Ой, закалочка есть. Но, опять же... Ну, это не очень хорошо. В принципе, круто, что окупает, да. Но сейчас не знаю, как это больше в плюс или в минус. Все-таки Драгонорчик-то хотелось бы получить. Но, объективно, я... Я думаю, что может получиться все-таки у меня аккаунт ютубера. 7000 ножек. Кстати, 19 закалка, 21 ножек. Это небольшой ноокуп. 102 тысячи. В принципе, у нас было 108, поэтому 102 это мало. Пока на топ-кейсах. Наверное, будет правильным вариантом сейчас сменить кейс. Потому что, ну, топ-кейс как-то. Он 4500 сейчас стоит. Они зафигачили офигенную скидку. Два ножа есть 21, 21, 56 Небольшой окуп пойдет Плюс 1000 рублей Фу, слушай но вот это мне нравится. А, ну и вот, что я говорил: в идеале сделать бы два апгрейда на DL. То есть накопить денег, чтобы не одним, а два. Если один не зайдет, то надеюсь, что зайдет второй. Кстати, неплохо еще полтинник. И это, блин, это всего лишь плюс тысяча, да. Несоизмеримо немножечко с прайсом кейса какие-нибудь скины за тысячу получать. Ну ладно, в принципе, окей. Ой -ой -ой, ой ой ой ой я не увидел. Я не увидел. Вот здесь гуд. Вот здесь прям кайф. 73к. Вот это хорошо. И смотри, какая у нас сейчас ситуация. Если мы используем баланс, допустим, на вот этот DL, это 54. 4%. Можно разделить и, допустим, сделать 30. Но это бред. Это вообще бред. Я этим не хочу заниматься. Хотя на КБшке это один раз помогло. Но это ДЛ 16%. Но это я даже пытаться не хочу. Давай еще попробуем буквально чутка все-таки повыбивать. Оно выпадает. Ну, камон. Аккаунт, человек, человек на топ-скине. Все-таки, ну, но ну, решает. Вы же все это прекрасно понимаете. И реально в оконцовье хочется все-таки надеяться, что dl сегодня выпадет. Один нож. Вот это хреново. Темная вода, конечно. Ну, а, на 3.800 стоит. 21К получили. Небольшой минус... Опять же, когда кейс стоит 28 тысяч, 7 тысяч, я это назвал небольшим минусом, и в принципе, наверное, я попал в точку. Татуировка дракона есть, темная вода есть, темная вода 3800, это год. А, 4К, 4600. А, темная вода стоит в принципе 21К, но это опять же, каждый раз минусоваться по 7000, и мало приятного в этом, поэтому топ-кейс выдавал, наверное, все-таки нужно было на нем оставаться. Зря, наверное, я пошел на... Блин, я, я уже здесь начинаю, честно говоря, переживать. Ладно, 15К, 111 тысяч есть. Тут же были кейсы дороже, чем чем топ-кейс. Или нет? Или я ошибаюсь? Ну, и перчаточные, это все понятно, это я прекрасно понял, но наверное, все-таки сборок топ-кейс самый дорогой, который представлен на топ-скине. Ну, ладно, давай, 10 штук, также поехали. Нужно, не знаю, попробовать все-таки до 130 тысяч, сейчас зафиксироваться и один апгрейд слить, после этого делать на драгонор. Я, в принципе, так делаю всегда. Будем надеяться, что зайдет нож, но он, наверное, не окупает. Да, 4600 поток информации, дань уважения дорогая, что интересно, 290 всего. Блин, но если мы сейчас сливаем то в теории можно делать апгрейды. То есть, если это сейчас будет слив, на апгрейде должен быть плюс. Ну, это я так считаю, надеюсь на это. Кстати, закалка есть, поток информации есть. 19-19, это, это нормально. Это небольшой, но плюс. Плюс он и в Африке, плюс, ребят, я очень сильно переживаю. А, кстати, будет скоро второй ролик. У меня еще на Майкс Go а, деньги на Крафт Делла лежат. Поэтому их будет два найс nice перчатки. Но они не такие, ну ладно, 5000 пойдет, 6000 нормально, 7, хорошо поток информации, 42, блин, это минус. Ладно, ну это хреново, я переживаю за этот апгрейд. Мы просто последнее время сколько делали апгрейдов на Драгонлор, ну их было реально дофига. И Драгонлор, крайний раз, я, по-моему, только на КБшке выбивал. Бля, балик уходит сейчас, я за это очень сильно переживаю. Нужен какой-то дорогой нож, ну но оно же, закалка, есть потоки, Уби... убийство подтверждено, но 5,721, 57 тысяч, ну это мало. Это очень мало, он слил нас сейчас хорошо Блин, настроение этого ролика будет немного пессимистичное, да, именно вот в этот промежуток времени Но, блин, я я переживаю за баланс Ножик есть, но это опять же не окуп 22 тысячи всего лишь Блин, ну давай 26к остается Если у нас сейчас не бустит, это плохо Но, наверное, на апгрейд надо будет идти Это вообще хрен 46к Ласт, заключительный раз, топ кейс, а потом на апгрейды Опять же, есть алмазики Но за эти алмазики толку что делать? Нож, поток информации. 5K. Блин, ребята, это Очково, это Очково, и есть сейчас шанс, что я все солью Я не хотел бы этого увидеть Ну, типа 49 к на балансе, мы сейчас открываем три самых дорогих на топ скин Я переживаю очень сильно по поводу этого апгрейда. Найс, вообще говно было прекрасно. 135 рублей. Годно. Хорошее инвестирование. Так, у нас 49 тысяч есть. Давай пробуем апгрейдом. Блин, ну в теории, опять же, мы шансы подслили. Это тоже не так плохо. Потому что апгрейды сейчас должны заходить. От 35 до 40 тысяч поставим. Блин, ну с этими кейсами, опять же, наверное, нужно было делать все, апгрейд на Дэл. Но я надеялся, что шансы будут все-таки повыше. Он сейчас должен зайти 100%. Потому что были сливы, он обязан просто залететь. Блин. Не залетел. Давай еще раз. Просто я не понимаю, но откровенно были сливы. Если он сейчас опять не зайдет. Ну, это жопа не Это жопа. Блин, вот знаешь, вроде прокачиваю подписчиков, да. Очень много денег на это уходит. И сейчас просто хотелось бы получить, но ну, на самом деле какой-то какой, -то, какой -то нормальный скин. Ну, типа, ДЛ. Я, я думаю, я достоин этого ДЛа. Хотя бы апгрейд, но что-то сейчас. Ночь. Ну, ночь. Кровавая паутина лучше, ночь-то 9, 10, двенадцать может даже. 22к пойдет, Я не знаю, как из этого вылазить. Ну вот серьезно, я вообще без понятия. Топ-перчатки есть 315 рублей. Ну это вообще бессмысленно, наверное. Не, ну, ну ребят, это, это реально сейчас будет негатив. Кстати, неплохо, но это нас нифига не покупает. Ладно, давай пробуем все таки без негатива это делать. Я просто, ну, чуть-чуть, я офигенно подрастроился. Просто парадокс, когда я качаю подписчиков, выпадает, когда я открываю для себя, ну и типа, на самом деле, такой нифига не дешевый контент, как Craft.DL, апгрейд, да? Оно, ну, вот таким вот так, Таким макаром проходит Опять же, есть шанс, что сейчас оно бы Потому что слило офигенно со 100 тысяч рублей Огненный змей Ну, блин, закалка неплохо, поток неплохо Ну, 26к Нож, 29 Слушайте, я не знаю, как с этого буститься. Откровенно, я просто не имею представления Все, что вот я сейчас думаю сделать Сделать апгрейд, ибо ну, а что делать еще То есть попробовать идти апгрейдами Сейчас открыть какой-нибудь ножевой кейс Да, две штуки у меня не хватит открыть Ну, два один кейс С этого пойдем уже апгрейд Просто он, надо чтобы он сейчас окупил Типа, не сажу. Зуб тигра это неплохо. Зуб это хорошо. 9, там он точно стоит. Он стоит 20. Просто идем на апгрейды. Но вот сейчас у меня реально последняя надежда осталась на именно апгрейды. Давай поставим 39. 39 тысяч. Сортировка под стоимости. 49%. Блин, если ни один апгрейд не сделает, это будет, ну, это жопа. Я понятно, ну, не. Слушай, я не знаю, что делать. Просто, честно, без понятия. Браво, кейс. Ну, типа, вроде бы в начале вот эти кейсы окупали, ножики-то выдавали, блядь, понял. Но ни один апгрейд, что ли, не зайдет. Ну, даже уже, не знаю, у меня тильт. Я просто тильт этой истории. Найс, чисто 15к зашел. Ну я, ну, я реально не знаю, что в этой ситуации просто делать. Конечно, еще остались шансы надежды на Гол. Там все-таки тоже есть балик, и там еще будет апгрейд Дейла, но... Ну, не нахуй это... это. первый негативный ролик за очень долгое время на моем канале. Ну типа я старался как-то негативить, но здесь уже ну просто реально тильт Я, я очень надеялся, что-то ДЛ выпадет, Найс nice Fire. Вот такая вот история происходит. Ну вы меня извините за, это, за такой контент, но ну, типа. Ну а что тут поделаешь, ну вот серьезно. Ну, типа, мы слили просто соточку. Да, Найс. На двести остается. Капитан Прайс. Я думал, это 25 тысяч на секундочку Я не, не делал контракт, давай контракты попробуем Честно скажу, я уже здесь вообще ни на что не надеюсь Что что-то выпадет уже, не знаю 8 тысяч азимов на из Контракты Давай из этого всего зафигачим контракт 11 тысяч рублей Нам нужно что-то за двадцатку Типа с двадцатки еще, ну... Я не знаю, ну может быть как-то Но ну, опять же с двадцатки до сотки мне, прикинь, показалось 238 тысяч. Я, я такой сижу, такой 238к. Все делаем, обгрейд. зайдет сейчас. Вот зайдет, будет классно. Нет, я заканчиваю ролик моментально. 40%. Мы все слили. Просто все, что есть. Спасибо за просмотр. Это был человек. Ссылок никаких не будет, потому что, ну, это не мог быть никак. Заказной ролик, вы сами видели что по шансам. Всем спасибо. Это был человек человек Увидимся в новых роликах. Да, ждите прокачек. Всем пока.